может ли человек по глупости или незнанию создать себе оккультные проблемы сложнее, чем он в состоянии решить? И вот тут же Эль, Элина спрашивает в контексте этого. Изучая информацию по оккультизму, человек платит за это своим временем. Не только временем платит, он вообще платит своим ресурсами Если у человека ничего нет, кроме времени, он будет платить временем. Да? Если у него нет и времени, например, есть здоровье, он будет платить здоровьем. Если у него есть какие-нибудь права, он заплатит правами. Если у него есть хорошие вкусные эмоции, он заплатит хорошими вкусными эмоциями. То есть, чем есть, тем и платит. Опять же, кому платят? Вот каждая традиция, которая сформировала определенное комплексное рабочее магическое знание, выраженное в виде формул, заклятий, вербальных, невербальных э, и так далее, то есть то, что является вот той самой катапультой, каждый выставляет свою цену. Для собственных адептов это дешево, для чужаков это дорого. Например, вот а, та же каббалистическая традиция. Сколько было таких случаев, когда человек начинал заниматься каббализмом, терял вообще все, и деньги, и здоровье, и, и вообще все. Только по одной простой, простой причине, что он не у иудей, не еврей по крови, да, не посвящен в иудейскую традицию, то есть он не имеет права туда заходить, он вошел туда самостоятельно, ботинок не снял. Да, хорошая эта традиция, плохая, но она есть, она выставляет свои собственные требования. И Если разрешение тебе не дали изучать ее, то и изучать не надо. Вот. А Иногда люди немножко не понимают последствия, они считают, что если знания есть, его можно взять, спроси разрешения просто спроси разрешение и сразу же получишь знак, может не сразу же, но очень быстро. Сон ли приснится, знак ли будет с окружающего мира, главное успей его расшифровать. Это вот то, о чем мы говорили с коллегой в самом начале, насколько вы верите окружающей реальности, так она и будет с вами разговаривать. Вот поэтому, коллеги, Будьте внимательны, да, если вы приходите в какую-то школу обучаться какому-то мастеру, то ответственность за вас, пока он обучается, за то, что вы делаете, несет непосредственно сам мастер и школы выпускает вас, несете ответственность вы сами, но в любом случае вы уже являетесь посвященным, вы имеете возможность использовать магический инструмент более вольно и более свободно, чем тот, кто этому не посвящен. Именно поэтому я неоднократно и постоянно долблю на наших занятиях, не совмещайте руны и тары, может возникнуть коллапс, потому что это разные движки, разные традиции, разные условия использования. Не совмещайте вы прошу вас руны и христианство. но ну, это вообще э, совершенно разные символы, это как не знаю, за, за, залезть в волчье логово да, и начать там мясо есть, а им не давать. Ну, ну что с вами будет, они голодные. Подумайте над тем, что вы делаете. Если информация есть, это не значит, что она вот так вот для вас выложена. Вы придете на, инфо, на информационный базар Uh, увидев там что-то вам нравящее, если вы возьмете это бесплатно, что с вами сделают? Вот здесь то же самое, всему своя плата. Просто некоторые uh, торговцы, <зовем> назовем это так, выставляют за свои знания цену, как приблизительно турки на своем базале. на всякий случай умножим на три, а потом посмотрим, как клиент вообще готов к договору или не договороспособен. Человек, который воспитан в северной традиции, в языческой традиции, если его цена не устраивает, он даже торговаться не будет, он просто развернется и уйдет, оставив торговца в недоумении, потому что мы не торгуемся. Если нас устраивает, мы берем, не устраивает, не берем. А некоторые а, традиции требуют такой торговли и если тебе нужен именно этот товар, ты будешь принимать условия его продажи. Просто подумайте, настолько ли он вам нужен, чтобы терять свои собственные наработанные права. Все требует дополнительных вопросов, пропущенных через самого себя. А мне с этого что? Спросите себя, спросите свое, я есть, а я-то с этого что? И ответ будет,